Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ». В эфире наша очередная программа «Татар Хистеры». И сегодня я с большим удовольствием представляю нашего гостя. Он уже принимает участие в наших дискуссиях, в наших передачах не первый раз и даже не второй раз. Итак, у нас в гостях известный востоковед, арабист, доктор философских наук, Профессор, заведующий кафедрой Казанского филиала Российской Академии правосудия Юзеев Файдар Нилович. Здравствуйте, Адар Нилович. Добрый день. А Мы на прошлой передаче с вами начали говорить об одним из самых ярких, возможно, периодов вот, рубежа 19-20 века, явление, я бы сказал, это татарское просветительство. Вот мне бы хотелось сегодня эту тему продолжить, правда, несколько в ином... Аспекте, и затронуть именно вот просветительский аспект, потому что, на мой взгляд, татарское просветительство явля... явилось предтечей вот такого феномена в татарской культуре, как... каковым является джидитизм. И в этом отношении, конечно же, хотелось бы начать с личности, уникальной личности, который, в общем-то, и явился генератором этой идеи, это, конечно, Гаспринский. Какова роль Гаспринского в татарской культуре и в целом в истории татарского джагедизма? Да, я хотел бы вернуться к предыдущей нашей... Встречи. И мы как раз говорили о том, что... И в очень радужных тонах говорили, что золотой век татарского просветительства приходится на начало 20 века, что это особенностью является то, что просветительство, оно с религиозным, переплетается с религиозным реформаторством. И действительно это так. Выдающиеся мыслители Фахреддин, Беги, Тукаи, Боруди, все они это представители. И может показаться, что на самом деле как прекрасно они э, прожили этот период. Но все ведь они, фактически почти все, э, закончили трагически. Если 905 год это надежды на светлое будущее, то мы, конечно, не можем не сказать о том, что Поскольку говорили и о Фахрадине, и о Беги, и Тукае, да, мы не можем и Баруди, но все они закончили так или иначе жизнь трагически, поскольку, если да, мы это берем да, Фахрадина, ему повезло только, да, ну, повезло как, в кавычках, в тридцать шестом году он умер, но... Это же 37 й Перед 37 м годом, когда Сталин боролся с религией, и 30 с наступлением этого года два сына его были репрессированы. Это Сразу гиби, же. Да. Все родственники были репрессированы. Он этого не увидел, и слава богу. «Беги! Боролся до конца!» Он не уехал, когда уехал Садри Максуди. Он помог ему уехать, когда Максуди уехал, когда видел, что он не может жить и не сможет здесь работать, и он его через финских татар, беги, участвовал в том, чтобы Максуди смог эмигрировать, да, и он ему помог. А сам остался для того, надеясь на революцию 1917 года, на то, что он сможет отстаивать какие-то религиозные идеи, написать э, сочинения, э, но, к сожалению, и даже он в двадцатом году, это был, конечно, невероятный поступок, он в Ташкенте выступил с новым сочинением, которое, которое было ответом, оно называлось «Азбука ислама», ответом на сочинение Бухарина и Преображенского «Азбука коммунизма». Угу. И он в этом сочинении критиковал идеи марксизма, Маркса, революции, пролетариата, о том, что они отрицали религию, что это ошибка, и написал большое сочинение, там 270 с лишних тезисов, и в результате был сразу арестован в Ташкенте, но его отстояли, потом приехал в Москву, и там три месяца просидел, но татары, татары, финские татары, его, его имя было известно уже на Востоке и тоже отстояли его, и он понял... Его имя было известно на Востоке как известного религиозного деятеля. Да, религиозного теолога. Uh -huh. Он uh -huh. прекрасно писал не только на татарском uh -huh. и на арабском языке. Uh -huh. У него есть и на персидском, на турецком. Да. И поэтому его отстояли, и, он, и, и здесь следует сказать, что вот в 1926 году Риза Фахруддин с делегацией побывал первый конгресс мусульманских в Саудовской Аравии. И как представитель этого и поехал беги. И там и избрали. Председателем стал король Саудовской Аравии. А он вице-президентом Фахруддина. Он выступил там с речью на арабском языке. Он был почитаем. Его, конечно, сразу не могли а вот убрать. Сейф не говорит ли о том, что уже в этот период Ведущие татарские теологи, богословы, они признавались, в общем-то, в целом в мусульманском мире, как, наверное, ведущие богословы, да, ведущие теологи. Да, одними из ведущих, особенно mm. это касалось и Фахреддина, поскольку его избрали mm -hmm. э, на вице-президента всех мусульман, mm -hmm. да, на Конгрессе, на Первом Конгрессе он вице-президентом. Mm -hmm. Беги, он э, тоже, они прекрасно знали, он знал и Мухаммеда Абда, реформатора и они знали его по сочинениям, и поэтому но он бы спокойно мог остаться в шестом году, uh -huh. понимал, что ему здесь не дадут, но он до конца надеялся, что он все-таки получит возможность у себя на родине опубликовать свои сочинения и как-то отстаивать свои религиозные взгляды. Но, к сожалению, это не вышло. Он, вот пример. В 1929 году в Москве по поездке э, в Среднюю Азию, по-моему, со собралась татарская интеллигенция, и он там присутствовал. Угу. Под улюлюканье татарской интеллигенции он был изгнан из зала. Можете представить, человек, которого уважали все на мусульманском Востоке, сами а татарская... А А потому что он вот, религиозный, угу. религиозный деятель который выступал да. за религию. Угу. И он был вынужден, фактически вынужден был уехать. Он уехал, да. и судьба трагическая. Он опубликовал массу, очень многое опубликовал, то, что хотел. Но он всегда мучился, оставил здесь шестерых детей, жену. Представьте, он был вынужден так неожиданно угу. уехать. И всю жизнь вот промыкался то там в Египте, то в Стамбуле, проехал весь мир. Писал, ну вот, все-таки так и умер в Египте, ну, прожил долгую жизнь. Да, к сожалению... трагически судь... вот трагически закончилась. Да, судьба... Очень многих татарских интеллектуалов в этот переломный период, а это был переломный период, да, да. Вот, заканчивалось, конечно, во многом судьбы были похуже. Но я бы хотел все-таки вернуться к личности э, Гаспринского. Так. Гаспринский продолжатель дела Марджани, продолжатель э, дела татарских реформаторов и просветителей первой волны, или здесь какая-то есть другая особенность, Но или мне, это новая формация? Мне кажется, что он как раз продолжатель. Почему даже вот я сказал о том уже и всегда говорю, что Марджани в основе многих, на многих повлияло его творчество. Ведь э, Гаспринский приехал Гаспринский приехал в Казань, э, чтобы ознакомить со своими идеями татарскую интеллигенцию. И, и Казанско-татарскую интеллигенцию. Казанскую, да. Угу. Он должен был выступать в Восточном клубе. И пришли только два э, известных мецената. И, и Шихаб Хазрат, Шихаб Аддин. И они долго говорили, и понятно о чем. Потому что все идеи джидидизма, в чем, э, которые изложил потом э, Гаспринский, или Гаспринский, как лучше. Или Гаспрала. Или Гаспрала, да. Который Гаспрала изложил в своих mm -hmm. сочинениях. Они фактически уже э, предтечей всего был Марджании. В своем Медресе, он уже вел занятие по новому методу, который включал звуковой метод. Он основывался не на бухарском методе, который э, с помощью зубрежки э, пытались изучать религиозные тексты. Сначала язык, потом религиозный текст, что было фактически невозможно и очень трудно. И все почти об этом пишут многие Ученые, все эти учебники были написаны на персидском языке. И он в своем медресе, Марджани как раз вел занятия по новому методу. Он говорил, что надо сначала изучить язык, а потом уже изучать религиозные тексты. То есть это, это фактически джадидизм, да, усуль джадид, новый метод. Не путем зубрежки изучать язык, а потом изучать те или иные тексты, да, а э, изучать язык с помощью э, своего родного языка, понимаете? То есть через родной язык ты изучаешь арабский язык, как язык Корана ты обязан изучать персидский, да. турецкий. А, да, смотрите, получается, уникальная э, возникает ситуация. Казалось бы, приехал... Гаспаринский в Казань было всего, когда он выступал в восточном клубе, было всего 2-3 слушателя. Это меценаты, это марджани. Но ведь постепенно. Идея джидидизма, они стали особенно популярны среди татар вот именно Поволжского региона, да, это и знаменитые мадресе в Казани Мухаммадия, Галия в Уфе, знаменитые мадресе в селе Ишбуби. По сути, вот эти учебные заведения, хотя они официально назывались конфессиональными, но, на мой взгляд, они были на уровне лучших русских гимназий, по сути, это уже были светские учебные заведения. Вот какова здесь роль казанских идеологов джадидизма? Ну, конечно же, самого Гаспринского. Да, ну, Гаспринский, он воплотил свои идеи в жизнь у себя, в Бахчисарае, да, потом он ездил, популяризировал, был и в Индии, потом распространение имело и в Средней Азии, угу. Но у нас-то все был марджани свой, который он уже все То это есть уже готово, все, готовое, было, к этому. все было заложено. Угу. И поэтому у нас, конечно, татары, как среди тюркских народов, как одна из ведущих, из ведущих наций и в образовании с высокой, культурой. с высокой культурой, и в образовании, они, конечно, были в первых рядах и были в первых рядах. И у нас идеи джидидизма. И Уфавить тогда татарский город, там, да. Галия, Зия-Камали, это тоже новометодное. Угу. И, и, и вы смотрите, и вы правильно сказали, что вот гимназии были похожи на, на русские гимназии. Почему? Да потому что татары осознали, что без овладения современного знаниями невозможно идти впереди планеты всей или даже присоединиться угу. к этой планете, к цивилизованной части планеты. Да? Угу. Невозможно. Они это осознали. А как можно было овладеть науками? Овладеть науками можно, поскольку у нас не было светских школ, сделать так, что эти светские науки будут изучаться в медресе. И поэтому, если мы посмотрим джазитские медресе, то более 50, 60, 70, 80% всех наук, они были так или иначе, поскольку светских наук, они были связаны с светскими да. науками. Я в свое время, когда еще будучи аспирантом, ознакомился с программой Медресея Мухаммадия, я, конечно, был удивлен что там более 70% это были светские науки, это и астрономия, да. это физика, это химия. Даже история была представлена историей и всемирной истории, русской истории, тюркской истории, татарской да. истории. То есть вот у меня тогда и сложилось впечатление, что э, программа медресе, такого рода, как медресе Мухаммадия, то есть mm -hmm. такие продвинутые джадидские медресе, они в э, в части наполнения учебного плана, в целом программы самой, они не уступали, наверное, лучшим образцам русских гимназий. Конечно, а кто во главе-то стоял? Говорит, да. Жан Боруди. Да. А кто он был? Это ученик Морджани. Он все видел у Морджани. Угу. Все воплотил в действительности у себя, у себя в медресе. Мухаммадией да. и, и поэтому все зависело, конечно, и от личности и, и он я вот когда говорил об орудии, что вот он многое не успел. Но в этом науке. Плане он великий реформатор. Да, он он же он просветитель, но он многое не успел написать, У -у -у. потому что был занят общественной процессом. работой процессом, как У -у -у. сделать да. писал писал свои учебные пособия для этих медресе, пропагандировал У -у -у. светские науки. Поэтому, конечно, вот, Адар татары... Ильич, смотрите, мы сегодня часто используем термин феномен. На самом деле это был феномен, ведь начавшись в сфере образования, mm -hmm. национального образования, постепенно чудедизм затронул все стороны жизни mm -hmm. татарского общества. Mm -hmm. Это и возникает профессиональный театр, это возникает в массовом порядке публицистика, художественная литература, печатные издания. То есть можно ли сказать, что он достаточно быстро вышел вот из рамок чисто образовательной деятельности? Да, но вот э, здесь нужно все-таки, на мой взгляд, связывать с, с общими мировыми тенденциями развития э, культуры. Uh -huh. Uh -huh. Когда мы говорим, что в начале века были направления такие, как религиозно-просветительское, консервативное, э, потом мы говорили, э, либерализм социализм, угу. это вот четыре основных направления, которые были присущи этому времени татарскому обществу. Вот в этих во всех четырех, кроме консерватизма, занимал определенное место. Это не только образование, да, это был взгляд по-новому на культуру. Да? Если, мы говор... Если вы говорите театр и литература, то, конечно, это, это, это, это компоненты просветительства, да? uh -huh. просветительства и джидидизма, потому что это было новое, и татары были впереди, впереди многих народов тюркских того времени и шли параллельно с, с ближневосточными народами. И там уже и в Египте первые сочинения были написаны uh -huh. в жанре повести романа. И обращение к проблеме женщины. Это тоже джадидская проблема, да? Казалось бы, джадидизм из просветительства, это было новое. Но оно каждое новое было присуще вот этим четырем, тр, трем направлениям. А, а, занимало вот, определенное место да, в этом направлении. Вот, кроме Гаспринского или Гаспрала, да, Гаспрала, как принято говорить, кого из идеологов джадидизма наиболее ярких мы еще можем назвать? Мы начало 20 века, мы любую фамилию... Ну, Баруди, конечно. Баруди, любую. Зияка Мали, Баруди, любую. Фахреддин. Все они были представителями того или иного направления, но все они полагали, что необходимо новый взгляд не только на образование, новый взгляд на культуру. Необходимо не отстать от европейской русской культуры идти в ногу со временем, э, с развитием цивилизации. Вот не этим... пойдем, угу. мы на задворках будем. Вот можно ли в связи с этим э, сказать, что татарские просветители, джадиды, они сформировали высокую культуру? Не только просветители, я вот еще раз хочу подчеркнуть, угу. не только просветители. И просветители-реформаторы, и социалисты, да. Угу. Ну, социалисты здесь, конечно... А какие социалисты? Социалисты здесь, вот вы ведь и... Тукай себя считал социалистом, да? Период, да. выступал за социализм. Но это был утопический социализм. Угу. И ведь большевики очень хорошо воспользовались тем, что да. как привлечь мусульман. А Гаяз из Хаки был Муз задидом? Он, он, он, из Хаки на первом этапе это тоже, конечно, социалист. социалист. Да, конечно. А потом-то... Он и не скрывал этого. Да, а потом стал либералом. Да. Да. Потом либерализм, Максудьяк, Чура. Угу. И да. э -э они все стали либералами, отошли от социалистических идей, которых они же социализм по-своему с исламом связывали. И Ленин, он это прекрасно понял, Муланур-Вахитов, да, мусульманский полк... Хусейн Абашев. Да, а Хусейн Амашев уже большевик, да. Yeah. А вот Муланур-Вахитов-то, он мусульманский полк, и uh -huh. на определенном этапе он выполнил свою задачу, и все, на что купился беги, uh -huh. да, вот ох, мусульман, мы будем. Нет. Айданил вот э, ну, проблема и э, в целом тема татарского просветительства, вообще вот это конец 19-го, начало 20-го, яркий всплеск татарской культуры, на мой взгляд, это как раз, наверное, э, такой ключевой момент формирования высокой культуры. Э, некоторые э, авторы его называют евроисламом. Вы к этому вот термину как относитесь? Евроислам – это термин общепринятый, это те... Он пришел к нам из Германии, из угу. Европы. Угу. Это те мусульмане, которые адаптировались в Европе. То есть вот угу. вы прекрасно понимаете, угу. что сейчас в Германии там до миллиона турок. Да, да. Да. Вот этот так называемый евроислам. Он, конечно, к нам никакого отношения не имеет. Uh -huh. Это, ну, мы с Европой, мы, мы на своей земле. Мы никуда не уезжали, как турки uh -huh. в Германию или да. в другую страну. Мы находимся на своей земле. Мы родились. Мы да. здесь жили, ж, живем и жить будем. Мы никуда не уйдем отсюда. Uh -huh. Поэтому нам как раз не присущ этот евроислам, угу. так называемый, угу. поскольку мы находимся... У нас свой есть не евроислам, а татарский ислам, Свои если хотите. Свои богатые традиции. Тюркский ислам, да. как угодно назовите. Угу. Да? Но он у нас до сих пор беги считают, и вообще наших классиков до сих пор ценят, и маржани, и всех, кого мы о ком сегодня говорили, угу. Мусульмане всего мира ценят, угу. и переводят и издают книги. И Биги, и Фахреддина, и так далее. Они до сих пор издают. Они не утеряли актуальной, актуальности те мысли. Вообще, если касательно религиозной философии, мы, наверное, впереди всей планеты арабо-мусульманской. Да. находимся. Да. Потому что вот тот всплеск, который сейчас идет, ну да, но в начале 20 века я думаю, что труды Морджани, Биги, Uh, они, uh, они ведь сегодня очень популярны. Они странами, популярны, да. сколько, да. И они намного опередили свое время, намного. Они были mm -hmm. выдающимися в свое время, и они опередили арабо-мусульманских мыслителей своего времени. Mm -hmm. Почему? Да потому что они восприняли арабо-мусульманскую культуру, все выдающиеся арабо-мусульманскую культуру, которые сейчас во многих часто критикуют. Это такие философы, как Ибн Сина, Ибн Рушт, которые были, были признаны и в Европе. А они... Фахрудин написал первый труд о, об Ибн Руште. Да? И писал... И, и Маржани заимствовал многое у Ибн Рушта. Марджани, в частности, писал, что истина есть двухобразная. Это философия и наука, э, философия и религия. Вторил ему Фахараддин. Э, истина двухобразная в том плане, что как два весла одной лодки. Uh -huh. Вы понимаете? Uh -huh. То есть они восприняли это наследие, и благодаря этому наследию Пошел вперед, развивалась европейская культура, которая заимствовала... Да, в Европе, потому под именем Алирус. Да, перепат У -у -у. И наши восприняли, и поэтому и Беги, и Фахреддин, и Марджани они освоили эту культуру и стали выдающимися в свое время. И в настоящее время это признанные богословы в истории... Теологи, Да, да теологи в истории не а только тюркской, и арабо Вот мы сегодня несколько раз обращались к священному описанию Корана. У меня просто такой вопрос. Вы у нас признанный арабист, востоковед. А вот э, язык Корана, какому диалекту современного арабского языка наиболее близок? Трудно сказать? Нет диалекта. Uh, язык Корана, вот чем от, вот, uh -huh. uh, на примере язык Корана, это тот литературный язык, который существует. Like, он без изменений без дошел изменений. до нового времени, до uh -huh. нашего времени. А диалекты, это разговорные языки. А в, какой, хорошо, в какой стране, в Египте? В везде. Сирии? Литературный язык везде один. одинаковый. Uh -huh. Поэтому язык Корана, ведь чем uh, еще прославился uh, Беги? Он перевел Коран, с арабского языка на татарский. Это же реформаторское. Да, как да. так? Вы должны Коран изучать. Да невозможно. Надо сделать так, чтобы он дал доступен большей, большей части чтобы населения. чтобы люди его понимали. Чтобы люди понимали. Угу. Он перевел, начался спор в татарском обществе. Надо, Зачем надо. надо. Уже да, да. первый экземпляр был выпущен. И так обидно, что сняли с, с типографии этот экземпляр, говорили, что он оставил своей жене Асмахану. И даже потом, в 2010 году его перевели, а оказалось, то есть э, под, э, напечатали под именем Пики, а потом оказалось, что это произведение э, турецкого, <laughs> турецкого мыслителя. А а, а, к сожалению. Вот, вот у у этот вас... перевод исчез. У вас э, очень много э, научных э, произведений, э, литературных произведений. Вот э, все-таки я хочу вам задать вопрос. Вот из своих научных изысканий, достижений, какой вы считаете наиболее важным? Я бы не считал, что я не подвожу итог своему творчеству. Угу. Но я, наверное, все-таки один из сторонников того, что татарская общественно-философская мысль является ведущей в российском пространстве среди других тюркских народов, и основой ее является арабо-мусульманская философия. И поэтому то, что я написал о татарской общественно-философской мысли, как она развивалась, такие направления, как просветительство, реформаторство, либерализм. Вот это, наверное, в общем. А, конечно, я больше, больше занимался Моржений. Он мне, наверное, да, это я правда. знаю там это каждое правда, почти да. многое У -у -у. из У -у -у. его жизни, вплоть до, до Сегодня дней. мы с вами вскользь так говорили о либерализме. Я э, очень надеюсь и полагаю, что это будет новая тема нашей э, с вами, беседы. Либерализм — это особый пласт в истории татарской общественной мысли. В известной мере и мои научные изыскания тоже близки вот к этой тематике. Но, к сожалению, время пролетело наша передача очень быстро. Мы вынуждены сегодня с нашими телезрителями прощаться. У нас сегодня в гостях был известный татарский арабист, востоковед, доктор философских наук, профессор Юзеев Айдар Нилович. Всего хорошего. Спасибо за внимание.